Привет! В этом видео будем говорить о положительных отзывах, историях успеха и почему это иногда мешает нам реально воспринимать информацию. Будем исключительно говорить о сложных продуктах, и под сложными продуктами я буду понимать тренинги и семинары, качество и ценность которых, как правило, оценить очень сложно. И поскольку это оценить очень сложно, мы естественным образом обращаем внимание на комментарии, на отзывы, которые пишут. И вот как раз вот эти отзывы могут использовать маркетологи в своих целях для стимулирования продаж, для того, чтобы повлиять на мнение потенциального клиента. Это видео будет в большей степени полезно тем, кто периодически сталкивается с вот такой проблемой, какой образовательный продукт выбрать. Итак, поехали! Вначале уточню, что я буду в большей степени говорить о тренингах и семинарах, которые связаны с саморазвитием, вот там, где речь идет об улучшении состояния здоровья, о получении новых навыков, освоении новой профессии, познанием себя, вот что-то связанное с психологией. Подобных продуктов сегодня очень много. Почему я говорю о том, что это сложные продукты? Потому что качество оценить подобных продуктов оценить очень сложно. Нам недостаточно прочитать просто название и описание, чтобы понять, что же мы получим в конце, после того, как пройдем полностью весь курс обучения. И здесь очень важно понимать как работает маркетинг услуг дело в том что качество услуги вообще можно оценить только после того как ее полностью оказали вот когда мы прошли полностью весь процесс в самом конце и больше никак с физическим товаром все намного проще, его можно попробовать, прощупать, протестировать, померить и перед тем как купить реально понять подходит нам это или нет. С услугой так не получится, нужно пройти весь процесс и уже потом понять что же в конце концов мы получили. И вот здесь еще один важный момент, который нужно знать, что когда нам продают услугу, нам продают всего лишь обещание некого конечного результата и больше ничего. И как вы понимаете, обещать можно все, что угодно. И маркетологи создают красивую картинку, используя для этого разные фишки, в том числе, Берутся вот такие вот истории успеха, положительные суперотзывы, для того, чтобы эту картинку приукрасить, обратить внимание, посмотрите, какое чудо, какой суперуспех вы можете получить, если будете, пройдете обучение на такой-то программе. Но это я очень кратко рассказала, как работает маркетинг для продвижения образовательных услуг. Сразу уточню, что я не буду в этом видео подробно останавливаться на такой ситуации, что вот подобные положительные отзывы они могут быть придуманными, неправдивыми, накрученными и так далее. Это имеет место быть, это реальные жизни, иногда эту фальшивку видно, иногда не очень хорошо видно, но тем не менее сделать с этим что-то очень сложно. Куда интереснее посмотреть на такой момент, что бывают реальные положительные отзывы, истории успеха, которые естественно оказывают влияние. Вот на потенциального клиента, когда он принимает решение о покупке того или иного продукта. И чтобы дальше была понятна моя идея, что я хочу донести, я расскажу одну историю. Один мой знакомый начал мне рассказывать о чудесах, которые творит прямо акипунктура. Акипунктура это иглы укалывания. Вот как за одну сессию человек мол, может отличиться от кучи болезней. Я ему сказала, что я в это не верю, точнее в то, что, в то, что мне в это сложно очень поверить. И тогда он мне объяснил суть, вот как человеку, у которого вообще нет никакого медицинского образования. Он попросил представить, вы сейчас тоже можете это сделать, вот представить мой город, в котором есть метрополит. И представить его разветвление, его ветки, его масштабы. И дальше следующим шагом представить, что произошел затор на какой-то станции метро, которая находится где-то на окраине. И подумать, вот как это отразится на жизни города. Ну понятно, как это отразится, кто-то из жителей это почувствует, но в принципе где-то процентов 90 жителей города, они ничего не почувствуют. И на них это вообще не окажет никакого влияния. Теперь то же самое, но если затор произошел на какой-то пересадочной станции в центре города, это уже совсем другая история, и это окажет влияние уже на весь город, то есть да, будут какие-то заторы, пробки и так далее. Почему? Потому что затор произошел в очень важной точке вот этой вот системы. Вот такие важные точки есть в нашем теле, и их очень много. И когда специалист по иглоукалыванию находит вот такую точку, и если в этой точке есть проблема, то оказывая на нее воздействие, таким образом происходит вот такой вот суперэффект, когда человек сразу ощущает улучшение, там проходит боль, он излечивается от кучи болезней, то есть происходит чудо. Естественно, если уже посмотреть со стороны маркетинга, то в этой ситуации вот эту вот историю ее можно взять, начать рекламировать, продвигать вот саму эффективность, да, как работает иглоукалывание, можно таким образом продвигать и пиарить конкретного специалиста. Но на что я хочу обратить внимание на то, что это все могло, имеет место быть и это возможно, когда совпали определенные обстоятельства. то есть первое. Специалист должен найти такую точку, а насколько я поняла, это не так просто. А второе, нужно, чтобы именно в этой точке была проблема. У нас таких точек много, и не факт, что там есть проблема. И вот тогда происходит вот такое вот чудо. То есть вот таким вот образом это работает. Это частный случай, и такое будет работать далеко не на всех. Я думаю, что идею вы уже уловили, что я хочу сказать, что вот такой вот яркий успех, это, как правило, некий частный случай, который произошел с конкретным человеком. Но Давайте посмотрим, вот как еще может быть так получаться вот такая вот яркая история, такой вот успех, очень быстрый. Нужно учитывать, что мы все разные, у нас очень разные опыты. Допустим, конкретный человек там вот, занимается, работает над собой несколько лет, у него идет такой скрытый рост. Потом в какой-то момент он идет на какую-то программу, и у него происходит происходит резкий скачок, он очень резко начинает расти, добивается успеха. И людям кажется, что вот это произошло на их глазах, вот, значит, вот так вот очень быстро и легко получилось. Но они его видят на последней стадии его пути к успеху, а вот то, что он делал до этого, все остается за кадром. И поэтому картинка, вот как он добился успеха, она немножко искажается. Еще такой момент. У нас у всех разные способности разные таланты. И вот запросто может быть, что какой-то человек, он очень долго себя искал, думал, чем он хочет заниматься. И вот он, допустим, себя нашел, нашел свое место. И он тоже начинает очень быстро и очень ярко расти, набивается успеха. Но это потому, что у него к этому есть способности, есть талант. Но так сработает не на всех, потому что мы все разные, и у нас таланты тоже разные. Полезная цитата. Никогда не сравнивайте свое начало с чьей-то серединой когда мы ведемся на вот такие вот яркие истории положительные отзывы мы на самом деле загоняем себя в очень крутую ловушку если бы у нас была возможность посмотреть на вот все результаты всех учеников там, слушателей которые обучаются у нас бы получилась совсем другая картина допустим мы бы увидели что вот 50 человек которые проходили обучение вот допустим у двух получился супер 30 получили хорошие такие средние результаты у 20 допустим такие легкие изменения кто-то вообще ничего не начал делать и так далее то есть мы бы получили реальную картинку и ориентировались бы уже на нее а они не на конкретный частный случай который нам преподносится вот в рекламных кампаниях но мы ориентируемся вот на то, что, то, что видим. Да, ориентируясь вот на такие яркие истории, мы тоже хотим, чтобы это с нами произошло это легко, произошло быстро, это нас вдохновляет. И в конце концов, когда мы вот идем учиться, мы потом сталкиваемся с реальной жизнью, в которой оказывается, что на все нужно время, что нужно работать, и что быстрых результатов не бывает и так далее. Мы разочаровываемся. И здесь можно впасть, например, в такую историю, что... Разочароваться в себе и начать считать, что я вот лузер, вот у всех все получается, у меня нет, я же вот вижу, что есть вот такие яркие истории. Кстати, это очень характерно для онлайн обучения, когда не видно всю группу, не видно вот всех слушателей, нет взаимодействия, то есть не видно у кого какие результаты. Еще можно начать обвинять сам продукт, сказать, что преподавание плохое, сам продукт плохого качества, можно вообще потерять мотивацию работы над собой потерять доверие к подобным продуктам и все это происходит потому что изначально были завышенные ожидания Виноват ли во всей этой истории маркетинга? Да, конечно, такие штучки они будут использоваться, потому что вот такие яркие истории успеха они очень хорошо продают. Именно их и будут показывать. Но теперь давайте посмотрим на ситуацию именно с точки зрения маркетинга. Допустим, я маркетолог, я продвигаю хороший тренинговый продукт. Помните, что хорошие образовательные продукты, они на рынке тоже есть. Но при этом точно так же на рынке очень много трэшевых и мусорных продуктов, в пустых продуктов. И чтобы хорошему продукту, чтобы ему как-то выделиться, чтобы сделать так, чтобы его заметили, здесь тоже приходится выпендриваться и прибегать к каким-то уловкам, каким-то вот таким вот штучкам. Но ну, давайте представим, допустим, честную коммуникацию. Вот смотрите, я пошла учиться на вот такой, вот, допустим, какой-то тренинг. Я работала целый год, целый год у меня результатов не было, вот через год я получила вот такие вот средние результаты. Ну я сейчас образно такой пример привожу. Вот такая коммуникация, то есть рекламная кампания с таким вот отзывом, с такой коммуникацией, она будет просто провальной, она никогда не продаст. Почему? Потому что человек существо ленивое и вокруг много всяких вот этих трэшевых пустых продуктов, которые кричат о волшебных таблетках, о том, что все может быть легко и быстро. Вывод какой? Для того, чтобы продвинуть хороший тренинговый продукт, все равно нужно прибегать вот к таким вот уловкам и можно сказать даже манипуляциям. Что со всей этой историей делать? Сразу скажу, если вы слышите коммуникацию, в которой идет речь о некой универсальной методике, которая подходит абсолютно всем, типа вот пять простых шагов, и вы запустите свой бизнес в инстаграм, либо по моей методике абсолютно все могут выучить английский за месяц, вот что-то подобное, так вот, когда вы слышите что-то об универсальной методике, это сразу должно насторожить, потому что это вранье, универсальных методик не бывает, мы все очень разные и все на все будет работать по-разному. Это первое, такое, наверное, самая главная рекомендация. Но второе, это брать на себя ответственность, не вестись на всякую дурь. Перед тем, как, допустим, покупать какую-то программу, очень внимательно ее оценивать, сейчас очень многие программы проводятся по принципу, что сначала дается некая бесплатная часть, это очень многое дает, это дает возможность оценить и спикера, преподавателя, как подается материал и так далее. То есть, грубо говоря, принимать решение взвешенно. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезной, может быть у вас есть свои какие-то советы и рекомендации. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!